Доброго времени суток всем зрителям в эфире Инсталайф и я его ведущий Лев Диденко. Сегодня гостями студии стали директор Института вычислительной математики и информационных технологий Чикрин Дмитрий Евгеньевич и заместитель директора по социальной воспитательной работе Института вычислительной математики и информационных технологий Егорчев Антон Александрович. Что ж, здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, я знаю, что у вас есть промо роль института. Давайте мы сейчас посмотрим его, и после этого уже начнем наш прямой эфир. Всем внимание на экран. тематике информационных технологий является институтом, который отвечает за подготовку не просто IT-специалистов, а IT-специалистов по различным междисциплинарным профилям подготовки. Мы готовим не только программистов, хотя мы готовим и очень сильных программистов, в том числе и фулстайк разработчиков, и разработчиков по другим направлениям деятельности от веб-технологий, заканчивая скаурингом, проектированием. Но что самое ценное, мы готовим тех специалистов, которые больше не готовят в нашем регионе нигде. Эти люди сейчас крайне востребованы на современном рынке труда, обладают максимальными зарплатными чеками, и, в общем-то, мы являемся лидерами подготовки такого рода будущих кадров для нашей индустрии. В нашем институте студенты постоянно узнают что-то и обучаются чему-то новому. В МК представлено 7 направлений бакалавриата, 7 направлений аспирантуры, 14 программ магистратуры, 2 из которых совместные с зарубежными университетами. Я приехал из Кыргызстана, когда я понял, что хочу связать с жизнь с IT, наверное, переломный момент был, когда я перешел в 11 класс. Тогда я понял, что IT – это мое призвание. Учатся не только в аудиториях, но и на площадках различных проектов. Это различные конкурсы, симпозиумы, конференции. Студенты активно принимают участие не только в мероприятиях института, но и университета. Это студенческая весна, день первокурсника, день студента, день науки и различные спортивные и творческие мероприятия. Нельзя сказать, что студенты ИВМИД живут какой-то отдельной жизнью. Студенты КФУ – это как одна большая семья, как такой слаженный механизм. Учиться здесь классно, учиться здесь здорово, и если вы поступите к нам на ИВМИД, вы ни о чем не пожалеете. СКБ занимается именно подготовкой наших студентов к профессиональному развитию. Они отрабатывают навыки, то есть они приобретают рабочий опыт, еще находясь в стенах нашего университета. К нам может прийти любой желающий. Вот мы рады всем студентам, которые проявляют активность. студенты с первого курса живут в деревне-универсиады. Поэтому в свободное от учебы времени они проводят культурно-массовые мероприятия, общаются с другими институтами. Жизнь ДУ – это та же самая жизнь в общежитии, просто с более комфортными условиями. Сначала было, конечно, немножко не по себе переезжать в другую страну, но да. я быстро нашел своих друзей, новых друзей и влился в учебный процесс. Мы готовим не ремесленников, мы готовим тех людей, которые будут определять лицо в современной индустрии. С одной стороны, нас учиться сложно. С другой стороны, у нас учиться очень здорово. Во-первых, вы никогда не будете скучать. Во-вторых, если вы вложите в это свои силы, свою энергию, то вы абсолютно точно не пожалеете. Что ж, вот мы посмотрели ролик, неплохой ролик, интересный. Кто только-только подсоединился, напоминаю, это Инсталайф с Институтом вычислительной математики и информационных технологий КФУ, в ходе которого вы можете узнать много об институте, задать свои вопросы, узнать об особенностях приемной кампании и учебном процессе. Так, начинаем, я думаю. И первый вопрос, Дмитрий Евгеньевич, наверное, вам. Расскажите об институте, его направленности, учебном процессе и программах, которые реализуются на ВМК. Ой, как много разных вопросов. С чего начать-то, интересно? Давайте об, об институте. Об институте. А, ИВМИТ раньше назывался ВМК, но, собственно, сейчас тоже называется ИВМИТ ВМК. Факультет в математики математике и кибернетики. А, мы занимаемся программист, э, выпуском программистов и IT-специалистов по большому переченному направлений. А, это... Ну, в общем-то, в ролике я уже говорил, как классические специалисты в различных направлениях программирования, начиная от программирования, условно говоря, там, на Ява, заканчивая там, Python 1С. Специалисты в области бизнес-информатики, которые имеют тесную интеграцию с бизнесом. И дальше у нас идет достаточно значительная специализация как раз по высокопроизводительным вычислениям. Data Science большим данным. И в последние пару лет мы очень сильно усилили интеграцию, это называется, с реальным сектором экономики и другими областями. Условно говоря, мы сейчас готовим IT-специалистов, которые сразу специализируются, кроме IT и их инструментов, в других областях, как, например, в физических исследованиях, биомедицине, например, химии, физике. Тут дело в чем? Дело в том, что, в общем-то, IT это по сути, ну, как вот в начале 20 века, вот, лицо, вот, в общем-то, нашей компании для а сейчас лицо вот, нашей вот, индустрии, вообще всего общества определяется IT-специалистами. IT-специалисты это по сути вот, инженеры нового поколения. Но сейчас все меньше нужны чистые специалисты в области IT, ну просто потому что они, кроме своей области, ничего, вот, в общем-то, часто не разбираются, им это не нужно, а именно те, кто разбирается в других областях, начиная от того, чтобы запрограммировать какую-нибудь промышленную установку, там, движок или станок, и заканчивая тем, чтобы разбираться, как работает медицинское диагностическое оборудование или там, система машинного зрения, интеллекта и все остальное. вот Если на других факультетах, в других университетах такие направления подготовки встречаются сейчас только эпизодически, то у нас этим пронизан вообще весь учебный процесс, потому что уже начиная со второго, с 2 третьего 3 курса мы набираем студентов, делаем соответствующие скидки по академическим дисциплинам в так называемое студенческое конструкторское бюро или СКБ. В студенческом конструкторском бюро студент имеет возможность, заменяя лабораторные практические занятия на занятия в СКБ, участвовать в реальных проектах, которые ведет университет с индустрией. То есть это позволяет студентам с 2 с 3 курса иметь опыт реальных, живых, практических проектов. А лучших студентов мы берем на стажировку и на зарплату, которая, по крайней мере, соответствует индустриальным стандартам. Вот. Если вкратце, то так. А что по тому, каким образом происходит Это непосредственно учебный процесс и каким образом происходит досуг студентов, я, наверное, передам слово своему коллеге, потому что он, во-первых, является выпускником ВМК, в общем-то, одним из лучших выпускников ВМК, тем более за последнее время. И он отвечает непосредственно за этот пласт работы, начиная от приемной кампании, заканчивая как раз вот социальной активность студентов. Антон Александрович, вот что вы можете добавить? Угу. Всем здравствуйте. А какие у нас вопросы остались, Лев? Ну, давайте про учебный процесс и об образовательных программах в институте поговорим. Досуги. Досуги. Не образовательный, про образовательный программ много сказал. Про учебный процесс, как он проходит, где mm -hmm. проходит, и вот про досуг как раз, социальную активность. Значит, как уже было сказано, учебный процесс у нас проходит во втором здании КФУ, это высотка. У нас там стоят современные компьютерные классы, современные аудитории, где студенты проходят обучение. И также, как было сказано, у нас существует... Студенческое конструкторское бюро, где студенты уже реально на практике, на основе заказов, либо это какие-то внутренние проекты Казанского университета, либо это внешние заказы, они уже приобретают там практический опыт. Вот. Это такой вот один из наших факультативов, который сильно пересекается с практикой. Нужно сказать, что мы ориентируемся сейчас, то есть если всегда ВМК ассоциировался, по крайней мере раньше, как именно институт, отличающийся глубоко математической подготовкой, сейчас он это за собой оставил, но при этом еще и добавилась вот такая вот, вот уклон именно на практическую деятельность, на реальный сектор. А помимо студенческого конструкторского бюро, у нас есть достаточно много различных факультативов. Это и массово-развлекательные мероприятия, которые проходят каждую неделю. Студенты у нас участвуют в студвеснах, студент года и так далее. То есть много, у нас очень много спортсменов, призеров, у нас очень много активистов. Вот. Но кроме этого, и помимо кружков по научной деятельности, у нас есть олимпиадный центр, про него нужно сказать отдельно, потому что, во-первых, мало у кого есть свой олимпиадный центр. И наш олимпиадный центр является ведущим в нашем регионе. Он появился достаточно давно. То есть я сам еще когда-то посещал олимпиадный кружок. Сейчас он разросся до целого центра. Uh, ребята, которые туда ходят uh, последние три года выходят в чемпионат uh, мира по программированию. Что это означает? Все, кто участвует в каких-то олимпиадах по программированию, их всех uh, замечают uh, ведущие компании, и это не только российские компании, это скорее даже не российские компании. Их замечают Google, Microsoft, которые, соответственно, сами проводят эти олимпиады. То есть студенты, которые участвуют в олимпиадном центре и участвуют в олимпиадах, даже не занимая призовые места, получают уже. Uh, приглашение в последующем на работу в ведущих организациях с соответствующей заработной платой. Можно сделать небольшой дополнительный да. просто чтобы вы вообще все понимали? Я вот на, на самом деле могу сказать, что наш Олимпиадный центр является ведущим не только в регионе, но и по России. Вообще, Антон Александрович сказал очень важную вещь, то, что последние три года наши команды выходят в финал чемпионата мира по программированию. Чтобы вы понимали, финал чемпионата мира по программированию в принципе выходит меньше 100 команд со всего мира условно говоря, меньше одной команды со страны. Вот от нашего университета, от университета, каждый год, последние три года, финал чемпионата мира выходит по одной команде. В четверть финала и полуфинала выходит по две-три. То есть, почему это важно? Потому что это означает, что каждый год 15-20 человек, которые участвуют с нашей страны, дают оферы такие крупнейшие бренды, причем на высшие позиции, как Microsoft, Google, Тесла, другие компании, но этой возможности, конечно, пренебрегать не стоит. Я просто вот нашел небольшое дополнение. Да, и кроме того, на основании всех этих результатов, то есть руководитель нашего олимпиадного центра сейчас является ответственным за проведение восьмой чемпионата мира по программированию. Ну, то есть, получается, в ваш институт, если поступает ребенок, даже если он никогда не сталкивался с программированием, может прийти да. в центр и начать уже учиться программировать так. и стать уже каким-то таким человеком, которого заметят. Именно так. Что ж, раз мы затронули тему компаний и прием на работу, вот спрашивают, а в какие еще такие мировые крутые, крупные IT-компании обычно идут выпускники после имидера? Могу рассказать достаточно детально. Да, пожалуйста. То есть вот э, компании, в которые идут наши выпускники, они распределяются по следующим властям. Это чистые софтверные компании. Э, в России это Яндекс. Mauro Group. Кстати, в этом году у нас впервые запустила совместная стажировка с Яндексом. Яндекс, Яндекс э, Мэру зарубежная, это э, вышеупомянутый как раз. Microsoft, Google, еще из российских можно здесь упомянуть тот же самый 1С, и достаточно большое количество стартапов и уже крупных компаний, которые работают в достаточно большом количестве сферы разработки IT, начиная от бизнес-приложений, и инструментов бизнес-аналитики, заканчивая мобильных, мобильных игр. А следующая сфера, в которой присутствуют наши индустриальные партнеры. То есть, вообще, чтобы вы понимали, у лучших студентов факультета, начиная с третьего курса, мы... Им работу вообще искать не приходится, мы их сами трудоустраиваем. Ну, в смысле, мы им даем варианты трудоустроиться у лучших специалистов. Это, то есть мы сами трудоустраиваем у лучших специалистов, но если им это, все нравится. Там не хотят, там сами выбирают, это никаких проблем. Вторая сфера – это финтех. То есть это программирование в области финансовых инструментов. Финтех – это прежде всего сейчас Сбербанк. Сбербанк является с ноября месяца 2020 года нашим стратегическим партнером мы с ним сейчас развиваем одновременно 7 проектов и ведем одну программу магистратуры по бизнес-информатике, после которой гарантируется трудоустройство в Сбербанк, прям гарантируется прям вообще всем. Вот. Потом, кроме Сбербанка, это крупнейший холдинг и крупнейший банк нашего региона Акбарс Холдинг, вообще является одним из крупнейших холдингов многопрофильных по республике. Из международных компаний по финтеху можно рассмотреть такую компанию как Fix Group. Fix Group. вообще крайне лояльно относится к нашему факультету, это компания Миллиардник, в общем-то единорог. Плюсом этой компании является то, что она чрезвычайно лояльна к нашему факультету, просто потому что ее генеральным директором и фаундером является как раз выпускник нашего факультета вот, Дмитрий Еремеев. Вот. Следующая область – это промышленность. В промышленности мы работаем с такими крупными компаниями, как, ну, я уже сразу скажу, это КАМАЗ, тот же самый, то есть, ну, то есть, чтобы вообще понимали, то есть, вот, зарплаты IT-шников высшей квалификации на всех предприятиях очень высокие, прям вообще, ну, принципиально отличаются от зарплат средних по предприятиям, да, то есть, ну, скажем так, зарплаты даже на том же самом команде, они отличаются кратно по отношению там, к специалистам среднего профиля. Мы работаем с рядом предприятий: Объединенной двигательно-строительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации и предприятиями Аэрокосмоса. Ну вот, в общем-то, начиная от центра Хруничева и, центра Хруничева и заканчивая компанией Дауря Aerospace, которая является, в общем-то, стартапом на рынке космических технологий российских. Ну вот, э, кого, еще можно упомянуть? кого еще можно упомянуть, то есть мы упомянули индустриальную сферу, финтех, разработку программного обеспечения. А, ну вот, конечно, в биомедицинской области сейчас наши выпускники очень востребованы. По биомедицине мы работаем с крупнейшими клиниками, вот как раз партнерстве с Институтом фундаментальной медицины и биологии, ну просто потому, что вот наши выпускники действительно как программисты чрезвычайно востребованы вот на рынке труда именно вот в биомедицине. Ну, есть в качестве, наверное, вот так. Да, вот вы как раз таки перечислили и медицину, и финансы, и промышленность. То есть, если подытожить все вышесказанное, можно сказать, что выпускник и в МИД, он будет не только уметь разрабатывать приложения под Android или Apple, а будет востребованным программистом во всех областях. Нет, если он хочет, он будет уметь разрабатывать приложения под Android. Uh -huh. Если он хочет, он может иметь, он будет уметь разрабатывать приложения под интернет вещей. Если он хочет, он будет разбираться в финтихе и по бизнес-информатике. Именно как раз потому, что у нас есть возможность глубокой специализации, но при этом ну, хороших общих сведений. Именно поэтому у нас есть 7 программ бакалавриата и 14 программ магистратуры. То есть в рамках программ бакалавриата мы даем общий фундамент, базис, который уже дает возможность трудоустроиться. Потом в магистратуре... магистратура, Все программы магистратуры у нас ориентированы на обучение без отрыва от производства. То есть мы даже настаиваем чтобы наши студенты уже начиная с четвертый курс, не говоря уже с магистратуры, работали и делаем максимальное, вот что называется удобно, вот графика обучения и формат там сдачи каких-то аттестационных испытаний в магистратуре, специализацию мы обеспечиваем именно в магистратуре. Потому что, ну, как бы... А за рубежом, а очень большое количество наших выпускников работает за рубежом, но из России по дистанту. Есть очень большая разница. Вы являетесь бакалавром, ну бакалавром являются в общем, -то, все, иначе вы вообще там не работаете в области IT, или у вас есть вот как вот этот в сериале там Доктор Хаус МД хотя бы. Это принципиальная разница. Это принципиальная разница в зарплатном чеке и, как бы, наверное, стоит во многих случаях потратить там дополнительно два года, тем более ну, ничего особо не отрывается, чтобы как-то принципиально изменить свою профессиональную жизнь. Магистратура у нас 14, это очень много. Да, тогда сразу в догоночку вопрос про магистратуру вот спрашивают, могу ли я поступить в магистратуру, закончив в другой институт. Вообще без проблем. Собственно говоря, вот в этом году мы ориентированы на то, чтобы в нашу магистратуру поступали... А во многом студенты других институтов и специалисты наших индустриальных партнеров. Потому что мы хотим как раз показать, что... Ну, мы хотим показать возможности нашего института сейчас более широкому кругу, кроме тех, кто у нас сейчас учится. Поэтому сейчас мы максимально идем навстречу именно поступающих к нам со стороны, и мы гарантируем индивидуальный подход поступающих к нам со стороны вплоть до выделения индивидуальных преподавателей в процессе обучения индивидуальных тютеров, для того, чтобы можно было максимально легко покрыть свою академическую разницу ну и обеспечить вот этот вот необходимый уровень образования. Тогда еще один вопрос касательно тоже учебного процесса. По многих источниках, которые называть я не буду, упомя... становится упомянутым концепция систем образования. Да. Вот, пожалуйста, про нее. Понимаете, я вообще сам человек из бизнеса. В бизнесе что важно, это иметь конкретный подход ко всему и получать конкретный результат. Вот если вы даете образование какое-то утоморфное, вот да, которое непонятно куда движется, вы даете образование плохое. Сейчас, ну, это так. Да. Концепция система, она предельно конкретная. Она говорит о том, что каждому студенту приблизительно в равных пропорциях должны даваться 4 пласта дисциплин. Первая математика. Еще раз, мы не верим просто в кодров. Просто кодры, тремясленники, они нафиг будут скоро никому не нужны, когда искусственный интеллект, он сейчас уже вот вполне может это делать, сможет писать простые программные продукты. Математика занимает четверть нашего образовательного процесса. Если вы не знаете математику, не идите к нам. Ну, это действительно так. И вам будет сложно, и будет нехорошо. То есть нам нужны люди, которые, по крайней мере, математику терпят, а еще лучше, они ее любят. Вот. Второе... Это стек технологический. То есть мы даем четверть, вторая четверть, посвящена существующим технологическим платформам, языкам программирования. Ну, как бы. Третья четверть – инжиниринг. Четверть нашей деятельности. Ну, собственно говоря, почему мы говорим о клинических скидках. Она посвящена проектной деятельности. То есть вы применяете ваши знания технологические в непосредственных проектах, которые исполняет наш институт. вот. И, наконец... Последняя буква, ну вернее она как первая, то есть последний четверть, соответственно, буквы S, Science, это означает, что когда вы учитесь, вы специализируетесь в какой-то области. Причем science это может означать как другую предметную область, например, ту же самую, там биологию, физику, что-нибудь еще. Но science это может быть и компьютер-сайнс. То есть вы можете быть, можете быть именно исследователем и глубоким специалистом в области IT. То есть когда вы совсем в него погружаетесь. То есть еще раз повторюсь, у нас концепция образования, то что наши дисциплины разделены приблизительно одинаково на четыре части. И мы к этому стремимся, где одинаковому вниманию уделяется подготовке математической, подготовке выбранной предметной области современным технологическим инструментом и проектной деятельности. Это концепция тем образования Чем она хороша, тем, что если вы имеете диплом, в котором есть подтверждение, да, то, что вот вы являетесь тем-специалистом, вы автоматически в большинстве компаний, которые, по крайней мере, работают на международном рынке, имеете двойной зарплатный чек. То есть помимо того, что ты просто вкладываешь корочку, это еще и бонусы к зарплате. Ну, как Бонус. бы это вообще вопрос, зарплата всегда вопрос переговоров, но стенд специалисты они имеют двойной зарплатный чек. Как бы, ну, это, ну, это нормально. Потому что а, не стенд специалист например, а, часть собеседования, которая касается системного проектирования, просто не пройдет. А, не стенд специалист например, не расскажет о тех же самых шаблонах проектирования. Не стенд-специалист не расскажет о тех проектах, которые он выполнял в пределах э, института, он скажет, ну у меня же опыта нет. Стенд-специалисты пройдут все этапы собеседования, и у них не требуются какие-либо испытательные сроки уже после окончания вуза. Это круто. Да, спасибо за развернутый ответ. Что ж, теперь давайте перейдем к вопросам про приемку. 20... Это Антон Александрович. 20 июня приемная кампания началась уже в весь КФУ. Вот, спрашивают, какого числа, до какого числа можно подать документы на поступление в МИД? Uh -huh. Да, все верно. С 20 июня э, уже начался прием документов. Максимум их можно подать до 29 июля. То есть, это mm -hmm. необходимо сделать. Позже уже именно подать документы нельзя будет. То есть, э, если вы обратите внимание на сайт КФУ, там есть другие сроки, которые касаются там, 3 августа. Нет. То есть, подаете вы само заявление до 29. После этого еще у вас есть несколько дней на то, чтобы либо подать оригиналы, либо подать заявление на поступление когда вы уже более полным образом видите таблицу. Но ничего плохого не будет, если вы это сделаете тоже до 29 июля. Просто почему это делают в основном уже близко к 29 июля? Вы можете подать максимум на 5 различных направлений, причем это считается во всех вузах. То есть, например, если вы у нас подаете на несколько направлений, после того, как вы подали либо оригиналы документов, либо заявление на поступление уже если вы видите что вы не проходите у вас будет еще, соответственно, один шанс на то, чтобы перекинуть это заявление на другое направление, которое вы подали. Но если вы до 29-го не подали на несколько направлений, вы уже не сможете подать на эти направления. То есть заявление необходимо подавать уже сейчас. То есть я знаю прекрасно, что аттестаты еще некоторые не получили, а получают на этой неделе. После результатов ЕГЭ по информатике, как только получаете аттестат, заходите, можно прямо перейти на сайт в систему «Буду студентом». Сейчас все переведено в электронный вид, даже когда вы сейчас приходите в здание университета, вас сопровождают в компьютерный класс, вы заходите в систему «Буду студентом» и там уже подаете свое заявление и прикладываете копии документов. Если у вас возникают какие-то проблемы и вопросы, то, пожалуйста, подходите на первый этаж по адресу Кремлевская, 35, там у нас приемная комиссия, там вам все подскажут, расскажут, вот, и также, соответственно, помогут в электронной системе все подать. Ну и есть рекомендация. Чтобы, что называется, чтобы не было сейчас как с вакцинацией, то есть условно говоря, там, да, там месяц назад людей не было, можно было спокойно все сделать, сейчас очереди по 50-100-200 человек, очень рекомендую подходить в промежутке с 20 по 25 июня, либо даже раньше, потому что тогда, по крайней мере, не будет очередей. Очень большого количества человек и всего остального. То есть будете затягивать до последнего дня, ну это же не только нашего института касается, правда, это касается да, вообще да, всех. Конечно. Как бы, ну, будете все делать, что называется, в дискомфортных условиях. Поэтому советуем все делать, конечно, пораньше. Ну и не стоит забывать то, что подать документы можно как очно, так и через сайт для абитуриентов. Ну и даже для сайта для абитуриентов, то есть необходимо понимать, что у нас поток очень большой. То есть у нас уже на текущий момент подал более 2000 заявлений, 2000 на направление подготовки более 2000 заявлений. Поэтому ближе к 29-му часу опять же будет поток заявлений очень большой и как бы, ну... Все-таки тоже советом это делать чуть-чуть то, да, то есть, необходимо подавать заранее, чтобы вы понимали, система не полностью автоматизирована, естественно. То есть, вы подали заявление, это не означает, что оно еще подано. Специалисты все проверяют вручную, чтобы у вас все да. было корректно, чтобы ничего не было пропущено, что ваши данные, действительно, ваши данные подтверждаются, то есть, специалисты проверяют, что сканы дипломов, точнее, сканы аттестатов, то, что вы все оценки правильно подали. Это все проверяется, все утверждается, поэтому, после того, как вы подали заявление, может пройти там от одного до нескольких дней. То есть подавайте все заранее. Это касается бакалавриата или магистратуры? Это тоже? касается это всего. всего. Это касается всего. Uh -huh. по, поэтому тем более по магистратуре, где uh -huh. э, уже сейчас будут назначаться даты предварительных, э, не предварительных даже, а даты экзаменов. Uh -huh. вот, поэтому магистратуру особенно нужно уже... Да, то вот мы вот по магистратуре, я хочу еще отметить, вот это как раз сделано для... Тех, кто к нам переходит из других институтов, с других непосредственно предприятий, нет, естественно, и наши студенты тоже могут, да? То есть по всем направлениям подготовки будут организованы после вот непосредственно самой подачи документов дополнительные мероприятия, как раз вот кружки где будут рассматриваться как раз вот, ну, вот, э -э -э различные задания, которые похожи на приемные. Да. То есть, ну, ну как вот вы к готовитесь, собственно говоря, тренируетесь. Точно так же мы делаем по нашим направлениям магистратуры. Для того, чтобы узнать, когда, по каким направлениям в магистратуре будут эти мероприятия, тоже это можно уточнять по нашему колл-центру. В общем-то, либо на, либо на наших вот интернет-ресурсах, которые тоже вот, ну, вот, сведения там есть в вот Инстаграм везде. Так, спасибо. А, вот сейчас спрашивают: баллы для поступления в бакалавриат в этом году. Хм, ну, понятно, что они неизвестны. Пока, то есть Ну а как можно узнать баллы а о минимальные? тут в имеется в виду, видимо, минимальные баллы. Ну, я могу сказать свою оценку. То есть это мое оценку я могу сказать, но как бы очевидно, что балл для поступления в этом году мы узнаем только, когда мы соберем все заявления до 29 числа. А, я могу сказать, что для поступления на бюджет а, у нас, наверное, минимальный порог начнется где-то с 220 наверное да да то есть на разные направления по разному по будет. разному да. если статистику прошлого года брать то на некоторые направления 220 на некоторые уже от 250 да 250 было. да но ну, тем не менее то есть от 220 а так уже сейчас у нас есть ну скажем так очень высокорейтинговые заявления. то есть ну скажем так у нас зато есть большой плюс даже если вы не проходите на бюджет еще только в этом году у нас последний год, когда очень, скажем так, компактные цены на образование в следующих годах для вновь поступающих, они будут расти как минимум на десятки процентов, а то и кратно, потому что у нас очень существенно повысилась как раз ну, престижность нашего образования на нашем факультете в последнее время. Поэтому, в общем-то, сейчас за очень небольшие суммы, то есть условно говоря, 10-15 тысяч рублей в месяц, вы имеете возможность поступить на бакалавриат и магистратуру. Здесь необходимо сказать очень важную вещь. Я уже говорил, что Сбербанк является нашим стратегическим партнером Казанского федерального университета, и в частности в МИД. У нас есть гарантированная программа одобрения образовательных кредитов где условно говоря, то есть вот вы можете обеспечить, если вы родитель там, своему ребенку, если вы тот, кто хочет учиться ну, вот сами себе да, там, за 12-15 тысяч рублей, то есть вот, ну, вполне себе вот обучение мирового образца. Причем тут необходимо сказать, что, ну, то есть, понимаете, то есть, если вы будете хорошо учиться, раньше вот какая была возможность, да, я поступлю на платно, потом устроюсь на бюджет. Ну, на остальных факультетах сейчас, в общем-то, сейчас так, но это как эта сказка про биообучка, то ли поступлю, то ли не поступлю, то ли есть бюджетные места, то ли нет бюджетных мест, то есть, это непонятно абсолютно. У нас все это гораздо проще, если вы хорошо учитесь, мы гарантированно вас берем в СКБ. И каждый пятый студент СКБ идет у нас на платную стажировку, которая, по крайней мере, перекрывает стоимость платного обучения. СКБ это студенческое конструкческое студенческая То есть вот уже вот со второго курса вы вполне себе, работая опять же в университете, учась в университете в учебном процессе, можете этим же самым компенсировать стоимость своего платного обучения. Никто больше такого не предоставляет возможности. Вообще никто. Не то, что в университете я университетов таких вот в России не знаю. Вот. Ну, то есть главное стараться, думать головой и идти вперед. Ну, как бы если да, это, это очень <как> важно. То есть это очень важно. То есть это необходимо. То есть мы вкладываемся со своей стороны, своими преподавателями, своими проектами всем. То есть мы сейчас ориентированы прежде всего на студентов. То есть мы даже, что называется, во вред собственным сотрудникам привлекаем больше студентов, чтобы дать им возможность, что называется, вот понять, что такое у нас учиться, мы сейчас ориентированы прежде всего на студентов. Ну да, идти сейчас на подъеме, как говорится. Что ж, давайте, думаю, добьем касательно приемки про аспирантуру. Она знаем мы тоже, что есть у вас в институте. Пару слов буквально об аспирантуре. По аспирантуре у нас есть семь направлений аспирантуры. Я рекомендую, если вы уже учитесь в Казанском федеральном университете, знаете, куда поступать, ну, вы общаетесь с вашим заведующим кафедрой потенциально научным руководителем, ну, в общем-то, вы сами все это знаете, да? Если же у вас есть вопросы, либо вы поступаете в аспирантуру из другого вуза, либо с предприятия, я настоятельно рекомендую связываться непосредственно со мной, и мой мобильный телефон, и моя электронная почта прямая есть на сайте университета, сайте факультета, либо с Антоном Александровичем, с аспирантами, это что называется наш золотой фонд, я провожу индивидуальные собеседования, рекомендую, куда они могут поступить. То есть аспиранты, это, ну это круто, на самом деле. То есть это э -э Зарплаты айтишников, которые обладают дипломом PHD, это эквивалент нашего кандидата наук, ну, они, скажем так, за рубежом начинаются от 150-200 тысяч долларов в год. То есть это, это очень большой запад, Причем, опять же, повторюсь, сейчас весь мир на дистанции, для этого даже, слава богу, никуда уезжать не надо. Но, конечно, аспирантура — это значительное обязательство, и поэтому, конечно, в самом начале это необходимо это решение принимать взвешивание. Ну и такой вопрос. Хотелось бы узнать про программу двойного диплома в магистратуре. У нас есть программа двойных дипломов с рядом зарубежных вузов. Прежде всего, с Китаем и с Чехией. Uh, то есть это программы, которые ориентированы как раз на Data сайенс На эти программы стоит идти, если вы планируете мигрировать в эти страны. То есть, Китай, В вот, Китай или да. Китай, Чехия, да. Uh, ну вот. Собственно, это то, что о них можно сказать. Обучение там идет на русском и английском или только на зарубежном? У нас есть вообще такой момент. То есть мы на протяжении ближайших двух-трех лет планируем по всем образовательным курсам осуществить возможность выбора по всем основным образовательным дисциплинам на русском либо на английском языке, по крайней мере, в формате цифровых электронных ресурсов. Обучение и в Китае, и в Чехии, в тех случаях, когда это идет обучение, зарубежной страны, всегда производится на английском языке. Ну, просто потому что на чешском или на китайском вам, наверное, сложно будет читать, а вот в России уже по вашему выбору. Ну, в принципе, наши основные преподаватели, которые работают по этим э, дисциплинам, они достаточно свободно владеют обоими языками. Что ж, вот спрашивают еще, а какие языки программирования изучаются, обучаются и вообще в вашем институте? Я знаю только C++, и Python, больше ничего не знаю. Но, знаете, вопрос провокационный. Потому что популярных языков программирования сейчас более 50. Я их могу, конечно, все перечислять. Я думаю, Но у это у вас немножечко вас будет как минимум странно. Да, Больше -то того, начну. если я сейчас начну говорить, что какой-то из них более важный, как бы, это даже не холивар, я даже сам так не считаю. Вот лично я, например, владею 12 языками программирования. Вот Из тех языков программирования, которые читаются, по которым можно специализироваться в нашем институте, это CC++, Java, JavaScript, Go, 1S, Python, MATLAB, VHDL, VeriOak. Я могу продолжать дальше, но не буду. Ну, то есть, Это люб... зависит от специализации. То есть, любой чем или... вы занимаетесь. Любой язык на выбор, если человек уже владеет. Его Это не связано будет. с тем, чем вы занимаетесь. Uh -huh. понимаете? То есть одно дело, когда вы проектируете высоконагруженное веб-приложение, в этом случае вам нужно изучать Nginx. Либо вы, например, разрабатываете обычные клиентские те же самые веб-приложения и хотите специфицировать Python, травы, изучаете Python плюс Django. Либо, например, вы хотите заниматься мобильной разработкой, в этом случае это что называется, Swift безальтернативно. Хотите заниматься параллельными вычислениями, это C++ плюс CUDA, ну CUDA это как раз аппаратный ускоренный язык на видеокартах, математическими вычислениями MATLAB и R ER, под, что называется, то, чем вы вообще заниматься собираетесь. Но современные языки программирования, коллеги, чтобы вы понимали, они друг от друга отличаются не сильно. То есть, это как: ну, то есть, понимаете, когда вы знаете два языка программирования, условно говоря, различных, вы можете считать, что вы знаете практически их все. То есть они не сильно отличаются по концепциям. Есть, конечно, Особенные, например, там функциональные, тот же самый Haskell или тот же самый который я сказал, который используется для программирования так называемых интегральных схем. Но все современные языки программирования, они, в общем-то, плюс, минус, одинаковы. Вот. Ну, -то вот так. Uh -huh. И это тоже вдогоночка вопрос. Если, цити цитирую, есть ли Android разработка в вашем институте? And разработки, если в нашем институте. У нас есть лаборатория мобильной разработки, где, конечно, извините, вы вот, рабочих станций таких не найдете вообще нигде в нашей республике. У нас одна рабочая станция в лаборатории мобильной разработки стоит 1 миллион восемьсот тысяч рублей в ценах 2020 -го года. Это то такой есть, компьютер. Да. да, их там много. Да. Да. Да. То, то, есть, посмотреть посмотреть. А, то есть, да, то есть, вот вы можете по Android-разработке заниматься различными вещами, начиная от интерфейса UI UX, то есть проектирование дизайна интерфейсов. Android-разработкой, которая ориентирована на разработку устройств Internet of Things, то есть интернета вещей. Android-разработкой классической, то есть ну, когда вы просто работаете на стандартных фреймворках под Android. Либо android разработки, которая ориентирована уже под специфические платформы, специфический магазин. Например, вот Huawei недавно выпустил собственный магазин, и там, в общем-то, есть тоже определенная специфика. У нас очень большое внимание уделяется Android и iOS-разработке. Просто потому что одним из наших ключевых направлений деятельности проектной является разработка Android и iOS-приложений, которые в себе содержат очень серьезную бизнес-логику. То есть вот у нас, собственно говоря, что-то говорит за последние два года три наших приложения получили выбор Apple. То есть поэтому, в общем-то, да, мы очень серьезное внимание уделяем мобильной разработке. Вот непосредственно даже Антон Александрович, я могу даже так сказать, он непосредственно даже является вообще руководителем самой лаборатории мобильной разработки. То есть вот, вот так. То есть у нас вот есть вот несколько, у меня есть несколько заместителей, да, вот всего двое из этих заместителей являются руководителем лаборатории, Антон Александрович, руководитель лаборатории мобильной разработки, трое. Искандер Гаязович, главным инженером студенческого конструкторского бюро, и Тумаков Дмитрий Николаевич, руководителем лаборатории высокопроизводительных вычислений Data Science. То есть это те направления, к которым мы уделяем принципиально внимание. Антон Александрович, раз вы здесь, может быть, что-нибудь расскажете, дополните про мобильную разработку? Я думаю, что достаточно много, конечно, сказано про мобильную разработку. То есть у нас занимаются и iOS, и Android. Мы разрабатывали как собственные приложения, так у нас всегда есть заказы на приложения. То есть еще раз, это лаборатория, в которой занимаются реальной практикой. То есть это не в рамках того, что вам проводятся лекции в течение семестра. Это как дополнительные даже, скажем так, практические занятия. Работаем мы на разных, на современных языках. Это тоже зависит от того, какой проект выполняется. То есть на Android — это, например, и Java, и Kotlin. Ну, на iOS — это, соответственно, у нас идет Swift. И в редких случаях, когда нужно какие-то компоненты дополнить, это Также есть программисты, которые, ну студенты-программисты, соответственно, которые делают, то есть если вам интересно делать интерфейсы, программировать простые вещи, вы можете программировать их, но во всех наших приложениях всегда есть так называемая научная часть, за счет чего приложения и становятся уникальными. Это программисты, которые пишут алгоритмы на C++, и эти алгоритмы тоже в рамках мобильной разработки внедряются в данные приложения. Да, спасибо. Вот краски тоже вопрос от слушателя, зрителя. Подскажите, на каком конкретном направлении студенты изучают дата-сайенс? Если вы хотите специализироваться на дата-сайенс, я однозначно предлагаю вам поступать на направление прикладная математика и информатика, за которую отвечает кафедра прикладной математики. То есть это называется КП. То есть прикладная математика и информатика. Ну, я Пэмэ, дум... и бакалавриат, и магистратура. Я думаю, во всех направлениях бакалавриат, магистратура можно подробно узнать на вашем сайте и соцсетях. Да, соц. конечно, Центр. причем по запросу отдельно, если вы обратитесь, мы вам вышлем прямо индивидуально там, красочные буклеты, индивидуально сопроводим. Понимаете, сейчас это... Мы, правда, очень большое внимание осуществляем индивидуальной поддержки наших будущих студентов и коллег. То есть с огромным удовольствием вам поможем. Вопрос... Студент-первокурсник. Что с общежитием? А, студент, который поступает, видимо, на первый курс, Да, да видимо, в виду. Вот. У университета есть лозунг, что мы заселяем всех. Конкретно для первокурсников очень хорошие новости в этом году. У нас вышел указ, что всех первокурсников мы заселяем в деревню Универсиады. Это общежитие с шикарными условиями, где есть и четырех, и трех, и двух, и одноместные. Я даже буду их называть номера, а не комнаты, потому что это не просто комната. У них есть свой санузел, то есть это современно отремонтированное здание. Одни из лучших в Казани, наверное, зданий. Да. то есть по факту это как квартира. То есть студенты живут либо один, либо вдвоем, либо втроем, либо вчетвером, но в очень достойных условиях. Что вы вообще понимали, это кампус для спортсменов, которые приезжали в, на универсиаду в город Казань. То есть, в 2013 году? Да. Ну, как бы с тех пор там еще неоднократно производилось как раз от жилищного фонда. То есть это, ну, это действительно это классные жилищные условия, но mm -hmm. ну, даже в соседних регионах ничего подобного никто предложить, конечно, не может. Ну да, как в ролике показывали про проводению универсиады, да, и да. девушка симпатичная рассказывала там. А вы сказали, что до 29 июля подать документы можно. соответственно в Рекомендуем же... однозначно в пределах до 24-25. Угу. Соответственно, после этого времени уже будут первые экзамены вступительные испытания. Вопрос. Когда будут проходить экзамены Я для... Вы про магистратуру говорите? И про бакалавриат в основном? Как вы, какие экзамены вступительные испытания? У нас при этом ЕГЭ не прием идет. Тогда вот вопрос. Когда будут проходить экзамены для иностранцев? Экзамен для иностранцев. Определено расписание на сайте. Когда вы подаете заявление, у вас также высвечивается, когда у вас будет экзамен. Конкретно сейчас определяется расписание для иностранцев. И буквально сегодня-завтра уже должно быть на сайте. Угу. Ну, то Я он... еще про контракт скажу. То есть вот, что вы вообще понимали, коллеги, да, то есть вот у нас у достаточно высокий проходной баллный бюджет. Но контрактников мы берем уже с балов, ну условно говоря, от 150 выше. То есть даже если у вас есть радикальный провал, например, там, по русскому языку, ну так бывает. То есть, ну, не нравился вам русский язык, пока, там, или наверное, по физике, но вы хотите учиться на программиста и понимаете, что вам это нужно, но на контракт вы проходите практически гарантированно. Вот. Ну, то есть, если есть какой-то поросет по какому-то экзамену, это ну да, то есть это на, контракт вот, на uh -huh. контракт вот проходит. Когда крайний срок, вернее не так, когда уже точно нужно привозить свои оригиналы документов, крайний срок? Вот ранее я уже упоминал. Крайний срок э, у вас будет несколько дней, это будет обозначено после 29 числа, когда нужно именно подать заявление, то есть не оригинал документов. Э, то есть вы подаете либо оригинал документов сразу заявлением э, о зачислении, либо, как известно, как результат становится известно, вы подаете э, заявление о зачислении. Даже не то, что как результат известно, даже можно до 29 -го это делать на то направление, которое вы уже точно считаете, то, что это ваше что вы уже сюда проходите. Документы, сами оригиналы, если вы уже подали заявление подписанные, можно принести и немного позже. Но здесь же, опять же, то есть, рекомендуем все, соответственно, приносить заранее. То есть, скажем так, то, скорее всего, в этом году, то есть, если вы набираете от 200 строк и выше, то вы с очень высокой вероятностью проходите к нам на бюджет. Угу. Вот еще вопрос, видимо, от абитуриента, который пропустил день дверей. А будут ли еще у нас дни открытых дверей в институте вашем? или При наличии достаточного количества заявок, да, А заявки можно оставлять на колл-центре. Хотя бы десяток соберем, проведем. Отлично. Да, и вот в ближайшие дни будут дни открытых дверей от, от направлений. Оставшиеся, то есть у нас уже полтора недели идут дни открытых дверей по направлениям. Всю информацию вы можете увидеть в Инстаграме. Там ежедневная проходит реклама, оповещение, во сколько и какой день? Ну, то есть мониторить сайт вашего института, инстаграм-института, и там да. вся информация, все Наверное. это есть. Что ж, да, вот еще неоднократно всплыл вопрос. Девушка интересуется про бизнес-информатику и бакалавриату рассказать просит. Бизнес-информатика, бакалавриат вот именно бакалавриат, специализируется на IT-специалистах в области экономики бизнеса. Ну, условно говоря, основная специализация здесь это один из программистов. В бизнес-информатика магистратуре она на самом деле является значительно более даже интересной, чем бизнес информатика бокового ряда. Ну, как бизнес информатика бокового ряда, это если вы хотите пойти в эти службы, программировать один из работа интересная, денежная, ничем принципиально от других наших направлений не выделяется. Да? Не дата Science, условно говоря, не Data Science. А вот бизнес-информатика-магистратура, она отличается принципиально. Бизнес-информатика-магистратура, почему мы в частности берем с других университетов и интенсивных партнеров интенсивно, потому что на бизнес-информатике-магистратуре за два года мы готовим руководителей IT-служб предприятий. И, прямо руководителей IT-служб. То есть там идет отдельное внимание проектному менеджменту в IT бизнес-аналитики, управлению IT-коллективами, то есть бизнес-информатика, магистратура – это ваш выбор. Но для того, чтобы поступить в бизнес-информатику, магистратуру, мягко говоря, не требуется поступать в бизнес-информатику бокового ряда. То есть любое из наших направлений для этого подходит. Ну, то есть человек, даже который учился на, допустим, прикладной математике, может пойти в Или в прикладной математике информатики, да, есть... или в системном анализе. Он даже лучше туда пойдет, потому что, ну, скажем так, там идет более фундаментальная подготовка. Вот, вот еще вопрос. Я начинающий программист, есть свои некоторые проекты, можно ли доделать в вашем институте их и да. их реализовать? Больше того, если у вас есть свои проекты, вы считаете, что они интересны хотя бы вам, можете спокойно подойти ко мне, как директору института, и мы можем на, в порядке исключения даже с первого курса включить вас в СКБ, если у вас действительно есть что показать, если нам действительно есть в каком направлении посотрудничать. Uh -huh. Все, ну что, я думаю, время у нас уже подходит к концу, осталось 5 минут до завершения. Буквально пару слов будущим абитуриентам, которые поступают, будущим первокурсникам. Антон Александрович, опять же, он поступал и заканчивал ВМК. Мы ну, тогда ждем слова. слова. Значит, уважаемые ребята, родители, самое главное, повторимся, вовремя подавайте документы, подавайте их заранее, получили аттестат, сразу заходите в систему, буду студентом, подаетесь, приезжаете к нам, вам здесь во всем помогут. Вот, экзамены уже прошли, результаты ЕГЭ уже по всем предметам известны. Вот. Опять же, не бойтесь, если вы не проходите на бюджет, вы можете поступить на контракт. Дмитрий Евгеньевич очень хорошо рассказал, какие сейчас выходы есть по тому, как поступить на контракт, особенно по специальным программам от Сбербанка для студентов, для, для кредитования, для абитуриентов. Вот. Uh, у нас в институте всегда выпускали uh, первоклассных программистов uh, Не было uh, ни одного выпускника, который бы сказал, то, что uh, ему uh, не понравилось на ВМК или в МИД вот. Так что добро пожаловать к нам За исключением тех, вас... кого отчислили ну, Тех, кого отчислили Тут ребята сами делают свой выбор не учащись в институте. То есть, опять же, учиться у нас непросто, но учиться у нас здорово. Вот. Очень ждем вас у нас в институте. Э -э у нас как активная научная деятельность, так и активные развлекательные мероприятия. Вот. Всем э -э скажем так, иностранцам и всем иногородним хорошего пути к нам, мы вас здесь встретим, сопроводим, поможем подать все документы, ответим на все вопросы. Ну то вот есть не будет такого, такого что... я вот просто скажу тоже, что... можно я все-таки ну, и... продолжу, <смех> закончу, <смех> да, я вот пытался несколько раз уже это сделать. А, то есть, почему к нам надо поступать? Вы такое образование, тем более контракт по таким ценам, ни в Москве, ни в Питере не найдете. То есть, еще тем более с включением в проекты. То есть, если вы рассчитываете, что можно стать программистом, пройдя там два года курса на скиллбокс, вы глубоко ошибаетесь. Если вы считаете, что пройдя какие-то курсы, можно рассчитывать на хороший зарплатный чек, вы ошибаетесь еще больше. Обучившись у нас, вы точно не пожалеете, и сможете потом расти в ряде профессиональных мест, но, по крайней мере, уже не заботитесь о своей финансовой составляющей. Захотите заниматься исследованием? Пожалуйста. Захотите заниматься проектами в индустрии? Ради бога. Вот Индивидуальный подход в, этим, в этих направлениях, индивидуальную беседу с каждым студентом в области IT обеспечит вам вот, ну, в большом радиусе, что называется, несколько сотен километров, только наш вуз. Я вообще... Очень ценю, когда со мной индивидуально хотят переговорить либо родители, либо студенты, потому что можно найти выход любой, из любой ситуации, даже если у вас не очень высокий балл, даже если у вас там не хватает денег на контракт, на обучение, даже если у вас есть проблемы с обучением, поверьте, мы всегда на встречу пойдем, и мы всегда сделаем так, чтобы вы не пожалели, то, что вы к нам поступили. Да, Антон Александрович, вы говорили про студенческую жизнь, то есть человек, который поступает к вам, он не будет только сидеть за компьютером все время и писать код, он будет заниматься и спортом, и какими-то творчеством. И... Если у человека есть такое желание, конечно, будет. Мы никого не принуждаем, то есть есть те люди, которые вот сидят и круглые сутки программируют, и им этого достаточно. Но если у людей есть желание, то абсолютно любые сферы, включая, надо сказать, киберспорт, то есть у нас есть отдельный отдел с киберспортом, там у нас есть Counter-Strike, Dota. Сейчас возобновляется Minecraft, то есть в этом году, если кто следил, его не было, но ä, тоже обратно он у нас вернулся. В Minecraft в этом году у Сабантой был. Да, так у нас вот очень сильная команда, в общем-то мы проводим мероприятие по квизу. Мы отвечаем в Казанском федеральном университете за шахматную подготовку. У нас открывается, кстати, новый центр, центр Карпову, который, в общем-то, открывает, понимаете, открывает, открывает вот, вместе с нами в августе месяце, вот, чемпион мира по шахматам, это, как раз Анатолий Карпов, мы очень большое внимание уделяем досугу, угу. потому что вы можете продуктивно работать только в том случае, если вы умеете продуктивно отдыхать. Да. Ну, чтобы голова... Но прежде умеет. всего, мы это сами хорошо понимаем, потому что я вот вам скажу, что называется, может быть, там, в некоторых случаях, там прием ниже пояса, но вот Антону Александровичу 31 год, по-моему, да? да? Мне 35. То есть даже я, как директор института, еще не вышел из возраста молодого ученого. Поверьте, я очень хорошо понимаю, что вопрос не только в учебе, но также я очень хорошо понимаю, что нужно сделать для того, чтобы, что называется, сделать правильный выбор в вашем возрасте. Ну что ж, вам большое спасибо за... Ответы. Абитуриентам спасибо за вопросы. Напоминаю, что это был Инсталайв с Институтом вычислительной математики и информационных технологий КФУ. На вопрос отвечали директор Института Чикрин Дмитрий Евгеньевич и заместитель директора по воспитательной социальной работе Ан Егорчев Антон Александрович. Что ж, ну на этом, я думаю, мы завершаем наш life Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Инстаграм-аккаунт «Ивмита», на Инстаграм-аккаунт «Универтв». Подавайте заявление, ничего не бойтесь, и удачи всем в будущем учебном году. До свидания.